Вениамин Давидов пишет. Слава, самый честный еврей. Я, во-первых, русский. Вениамин Давидов. Начнем с этого. да? А во-вторых, я как бы э -э -э -э -э, не очень рад тому, что я русский. Понимаете? Потому что если бы я был евреем, меня поддерживали бы все евреи. Понимаете? Ну, или почти все. А я русский, и меня нихера русские многие не поддерживают. Почему? Потому что я русский, потому что я долбоебы, понимаете? Они не понимают нихера. Нация, которая не понимает, которая поддерживает тех, кто ее губит, тех, кто ее уничтожает, но никогда не поддерживает своих, которые пытаются ее спасти. Так устроены русские. Почему я не знаю? Ну, может быть, пора вымирать просто.